Смотрите, как это работает вот работа в социальных сетях в интернете вообще обычный простой человек который пользуется интернетом и заходит например ищет чай да и сути вот я например отзывы вы предложили человеку он отзывы оригинал инстант состав видите вот это называются вот, ключевые слова, предлагает интернет. И набирает отзывы. И смотрите, вот что на первом месте. Что первое, люди то и нажимают вот, отзывик да? отзывы от чая. И он начинает путешествовать по интернету. Вот, супер чай для снижения веса. Вот есть человек, который создал вот этот сайт себе. И здесь идет описание. Так, откроется сейчас. Дальше идут видео, видите, YouTube, Facebook, все связано, и Facebook, и YouTube, и Google. Facebook, YouTube, Google, все, что мы у себя на соцсетях отображаем, все, даже вот ВК показывается, видите. И как люди попадают? Вот первый, конечно, отзовик, вот этот сайт, он раскрученный, и может человек зайти, почитать о чае, купить его. Суперчай вот для снижения веса. Вот видите, отзывы людей идут, там, ну и так далее. Вот. Состав, отзывы. Это все можно брать отсюда. Вот смотрите. Вот это называется реклама. Смотрите. Вот это реклама. А ваша реклама где? Как, как свою рекламу вот сюда поставить? Вот есть, например, YouTube, да, отзывы, человек нажимает. Несколько открою роликов. И вот человек 40 секунд. Пытаешься. Бизнес, но у тебя не получается. Если нет, то просто пропусти это видео. Да, вот это про тебя. Переходи по ссылке. Эту рекламу нужно пропускать. Всем привет. Смотрите, э -э мышление сетевика называется канал. И вот эта девушка вот начинает рекламировать. Понятно, чай сати, отзывы. Часть 2 от компании Total Life Changes. Валерия Старчак, я рада вас приветствовать. Мы продолжаем. Очень проблема была, то, что не поднимается. Ну, и она рассказывает здесь Большой. о чае. Здесь вот ниже написано, чай и отзывы. Чай можно купить по ссылке. Ну и вот прошла неделька после приема чая, вот здесь описание. Все чая все, что вот здесь написано, оно выскакивает вот здесь в Google, и поэтому очень важно под всеми видео делать описание. Вот она выставила ссылочку на магазин, может человек зайти и в принципе купить чай этот, по реферальной ссылке. Вот эта девушка, вот ее данные. Валерия Старчак. Идем дальше. Так, вот, YouTube. Ее контакты вот здесь. Ну и так далее. Видите, вот ну, это пример, э, как правильно э, работать вот, ну, с рекламой YouTube. А почему? Я вам показываю, почему ее видео ⁇ о чая ⁇ вышло мне в Гугле. В Фейсбуке вот то же самое. Отзывы ⁇ о чая ⁇ Но здесь... Э, Отзывы, это получается, вот, и, вот, сейчас, сейчас, сейчас. Токс, я реально ощутила на себе его действия. Я начала лучше соображать и быстрее соображать. И, а... Постоянно еще что-то, то есть даже спустя а, много лет, как я бросил это заниматься, и продаются, они... В общем, отзывы людей, да, идут. И я, я работаю с, в Ютубе тоже. Я выставляю ролики, и мне приходит много людей именно с Ютуба. Первое, что нужно сделать, это зарегистрироваться в Ютубе. Чтобы в Ютубе зарегистрироваться, нужно иметь Google аккаунт. Нужно зарегистрироваться в Гугле. Вот кнопка «Войти». И вот сменить аккаунт, создать аккаунт вот. Здесь очень простая работа – создать аккаунт для себя. Обычно имя, фамилия заполняете, придумываете логин почты и заходите, у вас появляется Google. Такой аккаунт. Почему он нужен? Всем рекомендую, у кого есть почты, сделать Google, потому что здесь очень много инструментов. Если нажать на вот, вот эти квадратики, здесь можно посмотреть, что здесь вот YouTube есть, плей, ну, новости, чаты, календари, переводчики, таблицы всевозможные. Можно пользоваться этими приложениями всеми. Дальше мы заходим в YouTube, набираем вот в Google YouTube и регистрируемся в YouTube. Если у вас нет своего аккаунта, то его нужно сделать, потому что всю информацию, которую вы будете брать с интернета, оно все находится в Ютубе. или кому-то передавать информацию, вы тоже будете давать, и лучше ее давать со своего YouTube. Не с моего YouTube-канала даже, не там, с вашего спонсора, не с Варлама там, аккаунта, не с Максимом. Не с кого-то другого а ваш и здесь э, тоже можно зарегистрироваться то есть создать аккаунт youtube там пошагово зарегистрировались теперь как э, наполнять свой youtube канал вы вот давайте э, для примера вот возьмем у меня есть мой youtube канал вы можете у меня много чего взять полезно вы можете э, вот у меня есть страничка вот мой фотография, аватар здесь, подписчики. И здесь мое видео вот есть первое. Да? Привет, дорогой друг. Я приветствую тебя на своем YouTube-канале, в социальных сетях, Facebook, Instagram, э и другие продукты. И ну, я там... здесь ну, рассказываю себе, короткое о компании, те видео, которые наконец-то вы вот начали писать. Для чего вы их начали писать? Э для того, чтобы... я всех поздравляю, кто это сделал. Вот написал Саша Допилка, Вера и Семен. Три человека. Вот из 27 человек у нас вот есть лидерский чат от менеджера и выше. Три человека сделали. Поздравляю. Для YouTube желательно видео записывать в горизонтальном виде, если вы с телефона делаете, чтобы загружалось. Некрасиво будет, если. Вот смотрите, разница. Вот это. Видео в вертикальном положении, это в горизонтальном. И если нажать видео, у меня здесь есть много видео, да. Вы только сегодня зарегистрировались. И, например, вы хотите загрузить первое видео, да, свое. Как его найти? Вот, например, чай и ассати. Набирайте в Ютубе. У нас свой youtube канал. Первое видео вот, и сути И смотрите. Здесь очень много рекламы, да, ну разные, всевозможные. Вот, например, э, Нина Григорян вот рассказывает вот о чае. Как взять этот ролик? этот Нашел я этот ролик. Э, Наталья Демидова. Э, она взяла видео Нины и записала. Как его забрать себе на YouTube-канал? Вот я нашел. Если передавать вот эту ссылку человека, вот смотрите, вы будете попадать и ваши. Вот ваш кандидат, например, Лидия нашла человека в Германии, и вы отправляете вот это видео. Ваш будущий покупатель или кандидат, он зайдет, Наталья Демидова, почитает вот здесь, возьмет контакты, социальные сети, телефон и купит у Натальи Демидовой. Поэтому, чтобы так не происходило и вы не теряли людей, вы берете ссылочку в YouTube, копируете ее, Копируйте, Открываете другой браузер, э, другую вкладку, вставляете. У вас открывается вот то же самое, вот Демидова, чтобы увидеть. Почему часто не получается бизнес? Представим пробку, да, все стоят одинаково. Это без звука, смотрим. Это реклама другая. И вот есть видео. Я выделяю и после точечки WW я ставлю две английские буквы с с с с с и нажимаю enter закрываю кошки браузере сайт браузер у меня открывается вот такая программа скачать видео онлайн я вставляю ссылочку которую мне нужно скачать и мне вот предлагает программа это скачать я скачиваю себе это видео оно мне идет в загрузки Скачивается. пока это скачивается у меня вот есть папочка в загрузках вот у меня есть загрузки и вот я сегодня скачал вот по ну, несколько видео вот видео у меня уже на компьютере да? я его могу указать в любую папочку куда мне его нужно сохранить вот папка TLC у меня есть инструкция по применению есть Дальше. Вот я скачал, у меня есть на компьютере. Как мне теперь загрузить на свой YouTube-канал? Захожу опять на главную свою страничку и Привет, э дорогой. нажимаю вот здесь видеокамера ⁇ Создать ⁇ и ⁇ Добавить видео ⁇ Можно начать трансляцию, создать запись, но я добавляю видео. И теперь мне нужно выбрать файл со своего компьютера и загрузить на свой YouTube-канал. Здесь папка загрузки. Вот. Но я возьму вот давайте папку TLC. Так. Я вот сегодня скачал. Я сделаю видео по маслу Эму. Загружу его на YouTube. Себе смотрите масло эму. и вот здесь у меня уже есть заготовлено вот мои контакты телефон соцсети другие видео это я позже расскажу как это делать чтобы человек зашел масло ему посмотрел и дальше посмотрел бизнес возможность презентация подробный маркетинг и чай примерно э, масло ему что про него написать вот как э, здесь нужно сделать какой-то ну, название видеоролика Эму. Ну, давайте вот сделаем, например, чтобы покороче было масло. Эму. Эму, например, э... так, пишу. компании TLC. Чем больше ключевых Слово будет вот здесь в названии. Это видео могут найти по слову масло, эму, компания TLC. И поэтому нужно все это писать. И, например, обязательно хэштеги по хэштегам тоже ставят, но ну, могут искать. Оно выдает и Google, и YouTube, и соцсети. Масло эму. Например, TLC будут люди искать, оно будет выдавать. Например, что можно, еще какие ключевые слова, например, косметика, там, красота. Ну, там 3-4 поставил. И здесь мне нужно дать некоторое описание, чтобы больше было ключевых слов. А как, если я не знаю, где это все брать? Поэтому я захожу э, в YouTube, э, вбиваю масло MTLC, и мне э, сейчас YouTube выдаст несколько роликов. Вот первое это вот Мое выдает. Давайте открою в новой вкладке. Вот Нина Короткова загружала видео. Вот э, команда Марка Вайса вот здесь. Взял, открыл три видео. Э, теперь меня не, сам, не само видео интересует, а меня интересует, что вот здесь написано. Да? Вы можете делать то же самое. Э, смотрите, вот Infinity Oil, масло эмо, косметика TLC. Э, и здесь идет описание. Бесконечное масло Эмма. Так, так, так, лучшая кожа, ингредиенты. Ну, в принципе, нормально. Так как, ну, это с моего YouTube-канала. Я вот делаю себя, вот, ключевые слова беру, копирую и где я редактирую свое видео. Так, заблудился уже в этих вкладках. Вот э -э масло МАТЛСИ, опускаюсь ниже и вставляю э -э вот здесь. Так, мнение косметолога убираем. Мы. И делаю вот такое видео себе. Так. Вот так вот. Вы со мной? Да. да. да. да. И вот дальше да, да. иду. Что мне нужно тут? Все на автомате. Это можно настроить в настройках. Покажу, где настраивать это, чтобы долго это не редактировать. Здесь сейчас появится значки и обязательно я выбираю плейлист например продукты tlc и буду отдавать это видео своим кандидатам с плейлиста чтобы плейлист это сейчас покажу что такое плейлисты развернуть здесь теги по тегам тоже вот у меня стоит работа на дому млм заработок в интернете это тоже можно ставить Язык русский, варианты субтитров, можно ставить дата создания, можно ставить сегодняшнее слово, место, допустим, по городам тоже ищут. Можно писать, допустим, я пишу Киев, например, вот. Люди, которые в Киеве, они им будет быстрее выдавать это YouTube. Категория люди и блоги разрешить комментарии обязательно У многих вижу что не разрешены комментарии обязательно люди должны комментировать и сначала новое и э, нажимаю далее вот идем информация дополнение можно добавить субтитры добавить конечную заставку вот я добавляю чтобы после моего видео э, чтобы с моего э, youtube канала не уходили люди я Добавляю видео. Первое это подписка, второе видео. Я нажимаю видео, Там, так, подходящее новое видео, видео. Давайте Сделаем вот так. Вот. Добавлю элемент видео. И, например, выбранное видео. Что я хочу из своего списка? Поставить, например, э -э моя история. И давайте вот так вот. Почему? Так, попытку. Так, так, так, так. Давайте так, масло Эмма. Вот 5 курсов обучения в сетевом и видео какое-нибудь. Давайте это удалим. И добавлю элемент. Можно видео, можно плейлист, можно канал добавить. Я видео добавляю. И э, выбранное видео. Выбираю опять. Так, так. Давайте, давайте отзывы вот, доктора. Отзывы доктора. Так, вот так. Когда закончится мое видео, YouTube предложит ему посмотреть два еще видео и подписаться на мой YouTube-канал. Можно добавить подсказки в видео. Когда будет идти это видео, нажимаем на плюсик. И тоже со своего YouTube-канала. Моя история. Почему? Кстати, вот записанная в Дубае. Когда будет идти видео, человек слушает про масло эмо, и если ему вдруг станет неинтересно, то YouTube предложит посмотреть ему какое-то другое видео там, на другую тему. О, главное, качество автора. И я могу ставить на любое время. Это на второй минуте будет, это на четвертой минуте. Ну и достаточно сохранить. Здесь нажимаем «Далее», нажимаем «Далее». И здесь я могу ограниченный доступ, только я буду видеть доступ по ссылке. Это если нужно какое-то вам скрытое видео сделать или открытый доступ. Я делаю открытый доступ и, например, могу даже провести премьеру. Что такое премьера? Это сейчас в прямом эфире YouTube будет транслировать это видео, а мои подписчики будут это все видеть. Можно запланировать публикацию на, на любое время, на вечер, там, например, или когда. Но я хочу сейчас, например, э, сохранить его, опубликовать. Э, вот я опубликовал это видео. Вот. Можно поделиться тут в соцсетях сразу. Вот. И смотрите, я загрузил это видео, я его оформил. Сейчас все мои подписчики, которые есть на моем YouTube-канале, они получат вот такое уведомление сюда. Вот где колокольчик, уведомления что Александр Потапов загрузил какое-то видео. Вот здесь. Вот я, например, подписан, мне приходят уведомления. Что человек видит, когда заходит вот на YouTube-канал? Видео наши разные. Вот смотрите, началась премьера, да? И сейчас в прямом эфире не я, а YouTube начинает транслировать в интернете, ну то есть прямой эфир. И это можно делать хоть круглые сутки, брать, и вот ну, будет, через полтора минуты начнется трансляция. Смотрите, есть плейлисты, я пользуюсь этими плейлистами. Например, человек говорит, вот смотрите, TLC на английском, с днем рождения, с Новым годом. Телси на арабском, вот у меня есть плейлист. Обучающие видео, Телси на французском, маркетинг, продукты. И вот человек, вот у меня есть плейлист, говорит, дай мне информацию о продукте. Например, вот ЭМУ масло. Я его добавил, и в плейлист он стал последний. Да? Вот последний он в плейлисте. И когда... Просто прямой эфир. Когда э, человек будет смотреть мой плейлист. Вот, например, не Нина про нутробуст говорит: Я человеку беру вот эту ссылку и отправляю вот в личку. Говорю, посмотрю, вот видео про нутробуст. Отправлю в наш чат. Э, про нутробуст. Смотрите, во-первых, здесь это я отправил. Во-вторых, человек, когда нажимает на видео, он видит мой YouTube-канал. Это я отправляю. Я не даю какого-то другого человека. Он посмотрит это видео. Он может подписаться здесь. И в конце, когда Нина закончит э, презентацию и обучение по нутробусту, э, здесь высвечивается... Мои видео, которые здесь, наверное, нет, у меня не поставлено. Ну, подписаться и другие видео. И это видео перейдет на следующее видео. Кофе. И тоже это мое видео. Когда кофе закончится, вот человек может опять нутробуз посмотреть или пойти по бизнесу, что-то почитать. Заканчивается кофе и идет. Это я про нутробуст рассказываю, ирландский мох. Вот, вот этот плейлист по очереди показывает, вот доктор про чайесо рассказывает. И человек никуда не уходит. Вот так работает плей, плейлист. Я могу включить повтор плейлиста, чтобы он вообще по кругу показывал эти видео. И я отправляю видео все с плейлиста. Это очень важно. Вот приходят уведомления. Так, на канале есть все здесь в ютубе есть мой канал вот покупки творческая студия настройки всевозможные тут все посмотреть можно творческая студия здесь э, можно э, создавать разные видео там и так далее здесь вот подписчики кто подписчик э, контент есть скрытые видео субтитры комментарии, вот здесь есть настройки. Это все можно посмотреть, разобраться. И у каждого из вас должен быть YouTube-канал такой. Если у вас его нет, вы сделайте. Вот у меня ключевые слова стоят. Загрузки видео здесь. Чтобы вот в загрузках видео я загружаю вот автоматом в описании. Вот мои данные стоят, телефоны. Человек может со мной связаться, посмотреть другие видео и так далее. Разрешение. Да, в вот, сообщество. Да. В общем, здесь потихонечку во всем можно разобраться. YouTube-канал, он нужен для того, чтобы раскручивать вас, ваш, ваш ну, бренд, не только TLC-продукты, а вас. И первое, начать загружать, хотя бы вот загрузить о себе видео, о продуктах, компании у меня есть вот, вот мой канал это более-менее э, я еще сильно не, им не занимался вот профессионально чтобы раскручивать но у меня уже, вот есть полторы тысячи подписчиков людей которые за мной следят смотрят мои видео и я стараюсь в этих видео делать какие-то полезняшки давать там по бизнесу о компании там презентации компании вот мы с авиелем проводили встречу ему там ну, разные то есть чтобы людям было интересно все записываю вот стараюсь вести вот так youtube канал и много людей мне пишут привет слушай, я нашел тебя в youtube канале скажи мне вот как продукт купить или как включиться в бизнес плейлисты сообщества каналы тут о канале тоже надо доработать. Всем привет, этот канал создан для того, чтобы помочь простым людям и земли жизнь в лучшую сторону. Я сотрудничаю с компанией TLC. Дата регистрации. 155 тысяч просмотров. В общем, так, первое, что чего нужно начать, Google, создать почту и YouTube-канал. А дальше работать, загружать. Я показал, как загружать видео, как их сохранять в плейлист, эти видео. И как пользоваться плейлистами. Отправлять видео, желательно все с плейлистов. Есть раздел, вот маркетинг план. Если человеку нужен маркетинг план, он э, может зайти ко мне на маркетинг план. После маркетинг плана, где сейчас можно заработать, ну и так далее. Вот здесь подбор видео, которые цепляют людей. И э, человек, которому интересен заработок, он. Э, Подробно маркетинг плану вот, просмотров 2565. Вот комментарии с 27. И все это ведет к тому, чтобы ну, к продаже. Цель это продажа. Цель вот, ну, создания YouTube канала это продажа. Поэтому подписывайтесь на мой канал.